заработать 80 долларов в день, продвигая самые известные бренды. Сейчас покажу. Зайди на Майлит и выбери продукт, который хочешь продвигать. Это может быть все, что угодно. Игра на телефон, косметика, одежда. Сделай видео на YouTube, описывая этот продукт, а в описании оставь ссылку. Продвигай видео, где только захочешь. На Facebook, Instagram, Reddit, форум. Чем больше людей увидят видео, тем больше удастся тебе заработать. Заходи на MyLead, чтобы узнать больше информации на эту тему.